Опять никакой халявы, смотрю, в магазине нету. Раньше хоть что-то было. Какие-то джикойны добавляли халявные. Сейчас вообще тупо все. Просто если больше халявы было, больше людей было. Это 100%. У них есть возможность привлечь внимание людей, но они это что-то не делают. Даже в мобайле на халяву можно неплохо прокачать аккаунт, иметь много эпиков, скинов. делать все хорошие сеты. Кто там сегодня, если что, составит кампанию, пишите в чатик. Посмотрим, может сегодня или каламбур, или камерам будем играть. Если что, присоединимся к ним, чтобы скучно не было. Так, что-то у меня загрузка долго идет. Надо сейчас я по конфам раскидаю стрим еще раз, потому что оповещение сейчас не всегда приходит по изображению, я так понял, со звуком все окей, да? Секу. Так, конфа подписчиков есть. Сейчас модерацию добавлю. Все, отлично. Теперь можно хоть от этого отталкиваться. Какая халява! Ты шел пал с лестницы. Это крафтон ткашный. Я понимаю, мобилты, но это ПК. Да, какая разница, Бандрин. Да. Если Все разработчик хочет привлечь к себе внимание, нужно заходить с плюшек. Но никак не с платного контента при самом старте. Понимаешь? Вот, допустим, то, что добавили сковородочку, да, для тех, кто именно купил версию платную Steampub. Вот эта вот плюшка хорошая была. Потому что сковородки, как помнишь, в самом начале, еще у Лиги Плей, у Шумора были из самых первых. Они стоили в районе 16 тысяч рублей. И когда вот такую халяву добавили, ну, это действительно имеет какие-то приоритеты перед теми, кто просто бесплатно скачал эту игру. Могли бы что-то еще придумать. Как видите, плавнее игра вроде идет. Это благодаря процу, конечно же. Вроде 90 кадров присутствует. Сейчас посмотрим. Включу альтер. Да, пишет мне 109... 112. А, и я только дальше обратил FPS. внимание, что суперпиопли открылась бедка. А Super People до сих пор недоступна в нашем регионе, так что... Не имеет смысла даже ее рассматривать. Через VPN я не собираюсь с ней играть, это потеря скорости. Сейчас э, интернет э, фигово работает, а то я представляю, какая потеря будет через VPN. Хотел сегодня даже на Троу постримить, но... Ч ⁇ Чё -то мне судьба скорость сильно забирает. Так, Бадан, да, увидел сообщение, что все окей, отлично. Мы так с на, по-моему, все местности и не просмотрели. Не был я по левой части, не смотрел вот это. Эль-Когу, э -э, Санкарна. Наблюдали за Риптоном и верхушку все обсмотрели. Не знаю, сейчас будем вот эту смотреть. Достопримечательности. Андрей, ты сегодня как? С нами, нет? Ну, я имею в виду в плане игры. Сейчас на Холстон Мидлс упадем. Немножко сетик поменял свой. Надо было идти соло против склада. Можно было поверить себе. Знаю, зачем я про на рипта налечу. Но место все равно красивую сделали, очень я красиво объявляюсь. смотрится. Сказая, когда скачается. А то и нет шалит. И шалит да, ин... ну представь, если у тебя и нет шалит, как у меня, со скоростью. Хотя на удивление еще метров семь у меня закачки было приблизительно по скорости. Так, челик слева, надо это учесть. По минимуму за лутацию, можно, в принципе, пойти его сразу подпушить, а потом уже непосредственно в центр куда-нибудь лететь и брать топчики. Я, кстати, не помню, за последний год в Steam Бабе когда мы брали топ. Сколько мы с тобой в по-моему, играли, у нас ни разу, да, его не было? Мобайл, когда совместно делаешь, еще как-то... О, сразу же нашел новую пушку. Вот уже... Почивочку а можно поставить МБС, Но сейчас, в принципе, Либо все 700, в DST не будут играть Потому что, как бы, новая обнова Поэтому с этим, я думаю, никаких проблем не должно быть Надо рюкзачок только где-то найти Вряд ли кто-то сейчас будет играть там на Ирангелях, Мирамарах Так что, думаю, сегодня все понаходим Меня интересует сейчас самая больше машина новая Просто я смотрел пока что от первого лица на нее. Достаточно интересная вещь. Так, ДМРочку уже вижу. Ну, пусть будет, наверное, две ППшки. Да. ДБСка. В мобайле самая любимая вещь для ближнего боя. Ну, так вроде ничего выглядит. А постреляй из новой пуколки. Сейчас звук классный. Да я однако заценить нет, звук действительно классный встроенный глушак это уже плюс что не нужно искать По магазину 30 патрон сейчас взгляну можно ли вставлять да можно еще и ума ставить ну, наверное, до 40 патрон где-то это будет по скорострельности тоже очень хорош сейчас посмотрим что по урону надеюсь может бот какой-то подбежит и будет видно не, но ну звук такой четкий, четкий. Не знаю, как э, это будет слышно. На дистанции среди врагов. Но более менее нормально. Надеть на него, конечно же, можно как на любую ппшку, только коллиматор либо аголограф. Другие прицелы. На среднюю дистанции. Вдруг зажим легкий. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас. Это я пока что один домик пролутал. Можно, кстати, тому челику сразу пойти. Вот, давайте, среднюю дистанцию проверим Вот камушек Ух ты, тут красный такой оранжевый прицел Сейчас по окошке. Ну, неплохой Неплохая отдача Учитывая то, что в стиме давно не играл На первом опыте более-менее нормально еще контролируется Так что, пожалуй, я продолжу с ним Единственное, что для ближнего боя Нужно какой-то прицел подобрать Потому что, сами видите прицел Прицела нет, одна мушка только И надо искать, что у нас Радар, планшет, ну он скорее всего будет В аэродропе Потом Складной щит Кто-то мне писал, что складной щит очень сложно найти По 90 на минималках походу. Ну, наверное, да может быть, типа P90 Ну, смотрится более-менее Мне нравится внешний вид Такое интересно, агрессивное Где-то тут челик, надо очень аккуратным быть Хотя вроде все чисто, не лутал Сейчас попробую здесь все гаражи посмотреть и немножко выше пройти так, это что? А, это новая типа саги пушка. Это в предыдущем стриме, мы, по-моему, это обозревали. м даемку, наверное, скину. Я думаю, она мне уже не нужна. Патронтаж на Мосинку возьму. Пусть будет снайперская винтовка и МП-9 как раз в этом в ближнем бою. Ну, ничего часто, я смотрю, МП-9 раскидана. Я ее вообще не вижу практически. Узишки идут. Тормовухи идут, а вот новой пушки особо нету. Так что это просто повезло. Сюда что она При самом старте. Да, щиты добавили, только я не понял, куда они пойдут. Будут ли они везде, либо все-таки в аирдропе? Вот этот вопрос мне пока не ясен. Я же говорю, планшет, радар, там где ты сможешь видеть врагов. А щиты, складной щит. Ну, в принципе, как New State, как Mobile. Такие же. Вот, что там еще было? Ну, и сковородка халявная, конечно, вообще радует. И скинчик такой хороший. Несмотря на то, что на халяву, но она не перестает что-то. Не надоедает, не перестает удивлять. Так, сейчас найдем зону, пройдем к этому зданию и чекнем зону. Вот там, да, вот там челик упал. Сейчас огромче немножко сделаю. Вот, и машину, машину, называется она как-то, блин, как там название написано. Pilar Security. На 4 места, тачка вроде что-то типа джипа. Прикольно, с нее статьи берут. То карту дистон, Похожая на троя. И за нас то дроны наблюдения. Ну, Теперь так щиты. Это ж по сути одна компания, правильно? Может из-за этого и берут? Это ж все крафтон, правильно? Все, пошел и челика подпушивать Приблизительно местоположение я его знаю Надеюсь, что он до последнего там будет лутаться Никуда не сдвинет в сторону И все-таки получится его забрать Идем Мне показалось, что тогда он сидит на заборе Так, 4х, Мосинка и МП9 для ближнего боя Ну, вроде как подготовился Главное, чтобы он не подумал, что я бот Привет, Паш Привет, Вовка Здравствуй, Вовка Как твои дела? И Вовка, ты нам привет, сегодня будешь составлять день. компанию в стимпабе в новой обнове? Уже обновился? Так, по-моему, я его слышу Или нет? Тут минус игроков в том что они крысят слышал что сначала в Дуту арзоне мобили делают вот жду не дождусь слышу что колодите варзот мобайл делают, это жду, не ждусь зачем те что не устраивают. Да, ПК версия дух. чего вы так фанатите по мобильным версиям игр, если у вас есть возможность поиграть в пк дело норм Не, я понимаю если еще там дело в стриминге Но вы же не стримите поэтому я не понимаю это хорошо, так что ты сегодня с нами, нет? Надо по третьему full set собрать ПК-версия мне, у меня нет возможности в нее играть а, Почему? О, MP9 еще попался Но это редкость, я сколько домов уже обошел, видите, не всегда попадается Сейчас попробуем поработать с флешкой, что я очень редко использую В основном у меня идут хаешки и дымы только ну, в этот раз мы поломаем систему Да, чел, походу Решил Может, у бот был Я просто не знаю, как здесь действуют боты Приземляются ли они полностью Сейчас чекнем Так, М24 уже нашел Уже неплохо Подщечку И у Вилмак, наконец-то, нашли Сейчас посмотрим, какой магазин на МП9. 40. Да, как я был прав, на 40 патронов у нас. Вот складной щит. Слушайте, ну у нас быстро-то не хватает У меня железо не самое мощное, а если ты не знал, то Warzone самая требовательная королевская битва, которая есть на данный момент. Привет. Варзона самая требовательная королевская битва, Это ты кому рассказываешь? И тебе привет, Саша. Какого перепугу? Тебе сделать бенчмарку. Я придумал сегодня кастомки. Знаешь, сколько у меня FPS там будет? Саш, привет. Я не верю, что Warzone Самая требовательная Даже если я на высоких играл со старым Процессором, мне кажется, с этим будет вообще До небес FPS Там в районе 200 Так что, Мандрин, мне кажется, ты не прав Скал Телекс, привет, привет Нет, я же запланировал трансляцию еще позавчера Что сегодня будет Steam Pub. Вы ж смотрите Я же специально для вас это делаю А вы даже не чекаете это По вашим же просьбам делаю запланированные трансляции заранее. Костомки у нас Уважаемые на повседневной зрители, основе, но поскольку у нас активны, обновление 19.1, ставьте лайк 8Х. и не забывайте подписываться на канал, ведь стример старается именно для вас. Из обновы мы уже нашли... А... Как она называется? Сейчас зону возьму. Не знаю. Я стрим рекрента смотрел его слова, ко мне нет вопросов. Ну, блин, рекрент может ошибаться, он не играл во все игры. Он играет пап, он играет в э, этот, как его, Warzone и еще во что-то. Чел? Чел, чел, чел, чел. Интересно, он остановится? Не, я уже не буду стрелять, потому что в лоу граунде он может меня, в принципе, и задеть. Я слышу, что уже кто-то там стреляется. Старый, помнишь меня, Аман? PUP Mobile, привет. Аман, да, вчера, помню, ты был вроде на стриме. С другого аккаунта, да, сидишь? Нашел. Еще раз говорю для галочки, подчеркну. МП9 и... <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> Какая дистанция, <звук> слушайте. Красивый, да, был? Лайк за килл, ребят, кто еще не проставил. Рассчитал траекторию просто как бог. Так, что я хотел сказать МП-9 нашел, складной щит, конечно же, тоже у нас есть Вот сейчас, кстати, мы его, наверное, и применим Я приблизительно знаю, где находится враг И как раз Будет в тему Слушайте, ну мне сегодня везет на ваншоты Я теперь знаю, где и третий враг Потому что тут щелик целился по этим кемпам Четыре, если что, я не использую А когда кастомка? Пап Mobile кастомки у нас каждый день Но сегодня у нас обзор а, нового обновления в Steam PUBG e и И он продлится, естественно, весь стрим Киберспорт будущий Смотри, ну у меня не получается сейчас ППшку и штурмовые винтовки зажимать Поэтому до киберспирта еще далеко Давайте проверим складной щит, да? Я думаю, не имеет смысла его будет проставлять В каких-то боевых действиях Давайте просто проверим, как он выглядит а -а. Посмотрим его урон Не, ну, честно говоря, внешний вид хороший Прикольный такой, тактический смотрится, да, с этими вот волнами Похож на бампер э -э, из Resident Evil какой-то машины Давайте глянем, как он держится да -да! Спасибо, Вовчик Дела четко, спасибо, благодарю тебя, как у тебя, как сам, рассказывай. А, ребят, что я заметил из плюсов? То, что все выстрелы, все пули, как видите, дырявятся. То есть, гляньте, посмотрите, действительно есть дырки. Есть урон, который действительно простреливается. То есть, если пуля э, еще раз пролетит в ту же самую точку, то урон по челику, конечно же, состоится. Это на самом вот деле круто. анимацию раскладывания с да, нормально. Возможно, возможно. Очка, это хорошо. Так ты не ответил на вопрос, по-моему, да? Да, ты не ответил на вопрос, будешь ли ты сегодня с нами с мандарином катать в новый PUBG. Ну, не PUBG, а новый обзорчик. Новый обзорчик, новое обновление. Не нашел. Единственное, я еще машину и планшет-радар, который... Осталось мне всего лишь две вещи найти. Скорее всего, да. Так что сейчас я буду ездить по карте, независимо, за зоной это будет или нет В любом случае будем использовать эту фишку и искать машину Это хорошо, Вов, это хорошо Видите, зона у нас попадает Нравится на центр ты? Риптона Поддержи, Думаю, мышей будет очень много, так что нужно готовиться к этому Но у меня, я же говорю, для ближнего боя MP9 полностью заряженный, так что с этим, думаю, проблем никаких не состоится. Вот один челик, вроде здесь, возле машины, должен быть. Сейчас, если он начнет по мне стрелять, я, наверное, остановлюсь. Не, что-то его нету. Зассал, видимо. Всем привет. Ведь. Поле также чистое. Дамирчик, здравствуй. Привет. Как твои дела? Едем прямо в центр, прямо в пекло. Ребят, кто не видел, пересмотрите Даша, первые привет, два килла, которые я сделал. По-моему, довольно-таки эпичные получились. А звуку, кстати, нормально слышно, но, то мне кажется, спецэффекты игры немножко громкие. Я его только обновлю. убаве громкость. Хорошо, самка. Отлично, Дамирчик. Отлично. Ладно, Если, ребят, у кого-то есть симпап, э -э то присоединяйтесь. Дальше я буду в любом случае кто с подписчиками отыгрывать. Мандарин Плей, кто такой? Э -э модератор модератор игрок как не знаю еще объяснить пока банан давай банан удачки бери топчики и помни что завтра у нас если что кастомки блин вот здесь мне местность не очень нравится здесь спокойно могут снять на какой-нибудь возвышенности как бы он появился а, кто мандарины это фрукты мандарин когда появился мандарин появился когда у вас еще на канале не было это очень старый Да, мерчик опытный модератор назад. да он еще слайта, если что да что то я же не знаю наверное сейчас третий рюкзак бы найти <связь> <связь> будем выискивать внизу сейчас врагов у меня все для этого есть Главное, чтобы как в Warzone меня здесь, здесь не сняли Я помню, в Warzone, когда приземляешься вот второй раз Дезматч в каком-нибудь режиме Очень часто именно с таких небоскребов начинают снимать Так что сейчас будем аккуратненько с этим Ладно, пока я гулят, пошел в Войнушку играть Хорошо, Дамирчик, давай Так ты гулять или Войнушку играть? Это разная вещь. Буду, наверное, все-таки на этой позиции что не уверен что мне меня... где-то будущее получше ждет чем на этом небоскребе хочется все таки как-никак топ занять с палками да как как мы когда-то в детстве вообще тишина никого нету 27 человек еще пятеро правда только что очень быстро отлетели возможно были боты о первый клиент Блин Далеко уехал Я что-то думал, что смогу снять, но нет Еще, по-моему, кто-то Но снижаться тоже не вариант Потому что на такой местности Очень часто убивают Сверху О, кто тут еще и Да, вот он Ну ХЗ, стрелять, не стрелять это такой некий байтер подъехал. Рисковать я, наверное, конечно же, не буду. Могут многие обратить внимание на то, что у меня там тачка, конечно, стоит. Они могут подумать, что действительно рядом кто-то есть. Опять чел второй круг делает. Вокруг этого же здания. Здравствуйте. Муха, здравствуй, привет Как оно? Привыкаешь к мобайлу и смотришь по сторонам На мини миникарте, чтобы увидеть, откуда идет стрельба Но здесь такого нету Интересно, добавят когда-нибудь или нет в стиме это? С одной стороны, да оно, конечно, да. и плюс, но с другой стороны и минус То, что действительно будет палево Так-то ты просто по слышимости можешь узнать, где находится враг может даже и дезинформация происходить это хорошо муха гоняешь на мацки вообще нету нити не представляете они могут быть либо закрывают где-то зону потому что по центру внизу точно никто не бегает, небоскребы вроде чистые я думаю даже возможно а уже меня подписался уже на целит. Канал? помни что лучшая награда для стримера это подписка и лайк Наверное, его гранату одно, из, из New State. Какую? Складной щит, наверное. Складной щит, да, если что, с New State. Ну, тут наглядно видно, что именно оттуда. Вот, если что, вот так MP9 выглядит, выглядит снова и обновы. Звук мы да. уже проверили. Складной щит мы только что видели. Остается, повторюсь, найти новую тачку. Называется Pilar Security. И что еще, что еще. Так, это уже близко. Где-то здесь. Вот, и что еще, что еще? А, и радар. Непосредственно сам радар. радар, я думаю, в любом случае, будет именно в аэродропе. Вряд ли он будет где-то валяться здесь. Где-то еще тачка едет вот она, вот она новая тачка, ребят, смотрите, как она смотрится. Больше похоже на такую полицейскую машину. Песню отправлю в ВК в Спасибо, Мандарин, спасибо большое. Так, если я пропустил, куда же он этот поднялся? Сейчас, мне кажется, не лучшее. Будет мысль здесь оставаться. Я спалил позицию. В НС ожидается новая карта в августе, вроде в середине августа. Круто, круто. Муха, ну, я обзор максимум могу сделать по New State. -у. Именно как игру не могу обозревать, потому что сам понимаешь, на эмуляторах ее нету. А мне так неудобно с телефона отыгрывать. Ну что, этого челика будем задрать? Или пожалеем? Ага. Через две недели будет. Ну, Прикиньте, он меня выцеливает. Если он меня сейчас выцеливает, это реально будет жопа. А где он делся? Странно. Еще и этот, там вот Не Неужели перед не Сейчас будет перестрелка. Ничего не пойму. Он только что был здесь. Да, он делся. Так, вот он. Вот он. Прикольно, вроде как мира Мариса. Блин. Тупо спалил позиции все. Еще один пишет. А я что, один против складов играю? Я не понял. Очень странно. Почему он в ноке? Что было? Реанимация какая-то вообще произошла? Ну, по бустам, конечно, здесь очень плохо. Плюс сейчас последние зоны идут. Добежать, в принципе, должен, конечно, потому что. У него зона мне еще позволяет. Нет, ты играешь в соло. У него. А, я понял. Он пытался себя воскресить, да? Кстати, интересно, он сделал это? Успешно у него получилось или все-таки нет? Как думаете, куда мне идти? Да, он, получится, может меня сейчас спину, да, спокойно убить? Ассаламу алейкум, брат, ты красава, уважал тебя. Привет, спасибо Я. большое. Давайте здесь спрячемся. Я спину на всякий случай буду чекать, потому что, нет, мало ли, нет, нет, зоны сдох. шальная пулька может прилететь ко мне. Вот здесь как раз в можно побыть. Нет, тебе жить не засчитало. Он не успел от зоны сдох. Ладно, сейчас в зону побыстрее бежать, потому что очень сильно будет бить. 9 секунд всего остается. Все, я пошел. Чел на моцике, блин, продуманные. Продуманные люди. Возьму как раз, Вы смотрите. Эффективно. Сделаем новый обзор на тачку. Наши ой ой ой, -ой, -ой, -ой какая же красивая, Слушайте, вообще классно смотрится. Не думал, у нас только что такая такая классная. В сравнении просто с другими машинами, которые я видел в парне, это действительно классно смотрится. Правда, дрифтует очень по воде. Ой, дропы повсюду просто так, раскиданы. Как, не Нужно искать какой-то. Кемп. В нем засесть. Нам мустанг, похоже, может, она-то есть. Возможно, да. Скорее всего, это и есть мустанг. Забрал я этот кемп. Постараемся брать топ. Не знаю, насколько это будет успешно. Тачка действительно огонь, посмотрите. Но она правда мне напоминает в GTA полицейскую тачку. Пятый. Немножко сократил прицел. Надо смотреть небоскребы, потому что именно там сейчас челики в основном и будут зависать. Сколько у меня уже? Три кило есть? Да, так как раз троечку я сделал. Не хватает только бустов. Сейчас, если бусты где-нибудь найду, то будет четко. Вот, чел. Красавчик, брат, красава красавчик. Спасибо. А я на дня ради модельки в КСГО скачал. Хозяй, зачем? чем он застрял там? Уважаемые зрители, будьте активны Общайтесь в чате Ставьте лайки Зона, И не кстати, забывайте не у меня. подписываться на канал Ведь стример старается именно для вас Красавчик, Надо куда-то сюда <laughs> Буду стараться Как думаете он мне сделает? Походу скины обычные Может это специально байт, чтобы я подумал, что он бот А, это чел ой э -э -э, кран ну конечно же на эту уловку я не пойду я сначала подумал по видео на официальном канале папка 100 добавили улучшение нузи 9 он походу дальше полетел да я тачку возьму и пойду дальше ладно чтобы он мне сверху сейчас не забрал лучше, конечно, вариант сейчас это делать, но чего не сделаешь, ради топчика. Муха, ты в НС что ли играешь? Прикиньте, если сейчас кто-то э -э, снизу приплывет и заберет мой килл, это будет реально очень Фига. эпично. Три челика кстати, остается? Забросил. Не знаю, где именно они. Возможно, выше просто находится. Я их не слышу. Но подпушивать точно кто-то будет с этой стороны. Слышу уже одного. Если хочешь, не, нравится, можешь, как контролится. Очень нравится, как контролится. Вообще. Это как раз тот челик был, который залазил наверх. Не знаю, будет Никита ли второе. 5286. Это ты про нее стоит, да, Муха Риш? Все, мы один на один остались с Челиком. Ну, судя по тому, что он сделал килл с коряка, с залушителем, то я думаю, что он все-таки находится здесь. В этом здании. Только что мне делать? Ес. Yes. попробовать проехать в другую сторону а все у меня машина утонула да, я еще в Apex играю у меня машинка утонула охренеть автомобиль охранный столпа называется как думаете что делать я ушел, потому что половину моих друзей тоже ушло из-за нас и мне ни с кем было играть. Интересно, где он находится? От водой вряд ли. Это получается только возвышенность можно смотреть. Да, в принципе и все. Я не знаю, где он еще может быть. Сейчас пустые использую. но он не палится он не хочет честно выходить так что я полагаю это скорее всего может, крыша он наверху крышит да он наверху это сто процентов я уверен но для этого мне нужно много аптек чтобы зона выбрала именно или меня. он внизу может внизу может вверху Сейчас я буду стол пособираю, и, возможно, у меня получится его даже переиграть. Главное, м -м, текстуру найти, на которой я смогу стоять. В принципе, вот. ну, у меня ВМС. на данный момент делать ничего. Победителя взял за 10 тысяч <связь> Так, как он залупа. Вот в апексе предатора беру прикол и даду. Я же говорю, мыши. Просто мыши в стиме находятся. До самого последнего момента. И то, тем не менее, видите, мышам не всегда везет. Первый топчик, первая катка, первый топчик. Хорош. Паштет.